Всем привет, друзья! Ну вот у нас 11, с 11 на 12, суббота и воскресенье, в городе Могилёве будет проходить а, ярмарка-выставка. А, птицы, ну и частично животных. То есть там будут голуби, а, куры, грубо говоря, еще и кролики. Поэтому моя кандидатура, конечно же, это ну как-то без меня. Блин, какая-то ярмарка или выставка. Поэтому обязательно поедем туда. Возьмем с собой вот такого Петю. Возьмем еще пару курочек, типа таких вот. Ты, ну или таких вот, А также возьмем представителей нашей породы серебро и поедем, конечно же, на выставку в Дом культуры железнодорожников, которая вблизи ж вокзала города Могилев. А Плохо-хорошо. А один нюанс у меня нет переносок для птиц и кроликов на такие расстояния. Это раз. Второе, у меня нет транспорта, поэтому поедем, поедем дизелем. Ну, а так все хорошо, ну-ка бы, ну. То есть, если кто-то мне обычно начинает ныть в комментариях, а, там в дизель или пешком, если хочешь заработать деньги. Я хочу и поеду, друзья. Так, курок мы покормили, яиц тут Люлька вроде собирала. гоу Все. Кыш. Друзья, как увидели, мы установили такое освещение, да? Но плафоны были белого цвета. И очень сильно освещался у нас дом. Поэтому взяли краску. И их немножко покрасили А для чего, друзья, если вы останетесь со мной Вы все-таки увидите. Гоу кроликам Друзья, я на нарушение техники безопасности Нельзя. Так, из кроликов поедет один кролик На выставку поедет Вот этот Буду его реализовать И, конечно, для того, что он плохой из-за того, что он хороший Вот такой хороший а? Мальчик так. Ну, здесь у нас малышня Пускай их сбежали Охрана всегда рядом Так, из малышей Поедут вот таких еще дополнительно Ну, я планирую, по крайней мере Вот такие два кролика серебра Потому что больших кроликов нежелательно брать. Больший кролик, большие деньги, грубо говоря. За даром я давать не буду. Поэтому берем, планирую брать меньших малышей серебра. Потому что их легче реализовывать. Ну, кролики, кролики, кролики. Будут еще вот такие кролики. Таких размеров. То есть полтора, два месяца максимум. И возьму вот таких вот. Пару штук. Которые, которые месяцам у меня есть такие два мальчика два мальчика очень симпатичных симпатичных так по поводу у нас крылькоматок друзья как вы помните я 6 штук э, случил э, прошло еще два дня это 25-го случал их так вот 25-го 25-го здесь 25-го <клышлен> дополнительно еще 27-го я случил еще две штучки ну как-то без... А больше 25-го. И вот 25-го. Случилось еще две штучки. Мне надо случить вот эту с девочками. Вот эту королеву Анну, блин. И вот эту. Все, то есть три крольчихи осталось на случку из 12. А 12 недавно только родила, поэтому здесь крольчатые... Совсем-совсем... Совсем-совсем две совсем крольчатые. Ух ты, кусается. Я это сейчас кушу. Речата совсем маленькие. И случат такую девочку. Желательно такой 20-25 дней. Раньше не стоит. Так. Ушки обработали. Сено кормим, появился клещ. нам не прокалывал. Ну, бывает. Так, из девочек поедет. Может быть, вот такая мамка. Правда, я уже стучил все равно завезу, пускай посмотрят. Что такое? Все Вот Она такая хорошая. Она не сказать, что агрессивная, просто с характером. Да? Да, хорошая. Хорошая. Ну а так, друзья, новости по кролиководству. Такие, что кто-то там... у меня там вот и, Нет, все спокойно. Пришел, зерно рассыпал. А, ну, не на пол, а в кормушку. Папа, она перепрыгнула. Там последняя клетка. Кто-то куда-то перелез. О, это да. И так ловко сделал это. Ну как на выступку такой не звучит, а? Ой, боже. Сидеть. Вот где уже это. Беги. Они все такие пронырлики маленькие. Зерно просыпал, водичку налил. Ну и ищешь покупателей, ищешь покупателей. Сегодня я был в Кличеве, заходил в две или три организации по работе. Ну и меня же никто не останавливал, спросить про мясо кролик. Конечно же спрашиваю, всегда спрашиваю людей, потому что за спрос никто не бьет у нос. А если будешь ты молчать, а тебе никто не будет знать. Поэтому <как> предлагайте, реализовывайте. Ну и а как иначе. Вы же не думайте, что к вам вот вы вот живете где-то в населенном пункте, неважно в городе. В сельском месте к вам будут бежать толпами за вашим мясом кролика, индюка, свинины, да хоть, я не знаю, дикая кабана. Нет, а вас не будут знать люди. А если кто-то и знает, он же промолчит 25 раз, даже когда у него будут спрашивать. Ну, люди у нас такие, вы понимаете, ну, люди, ну, тыро такое, советские люди, господи. Казатели. Ну, а так мы развиваемся, стараемся. арбайтен биты шнеры. Все. Смотрим, что мы сделали ночью. Э -э -э -э -э... Нет, ночью мы не делали. Мы днем сделали для ночи. Да. Ну, чтобы было красиво. Да. Ночью. Да. Э -э -э Смотрим, что мы сделали. Всем мирного неба. Счастья, здоровья, семейного благополучия. Мирного неба над головой. Не завидуйте. Не завидуйте. Это первое. Второе. Живите счастьем. Всем пока, друзья. Все. Выключай камеру. Все. Ну вот так мы затянили фонарики, потому что они сильно освещали наш дом. Вот эти вот, да, сейчас уже они светит так немножко. По периметру мы крыши украсили, окна, ну стандарт. Ну и здесь сейчас пройдемся, покажем. Это, конечно же, еще не все, потому что планируется полностью сейчас забор еще украсить, натянуть ленту, там 50 метров порядка. И в саду повесить пару э, сеток. Здесь повесим сеточку, здесь дерево у нас есть. Ну и, как вы знаете, у нас еще есть деревья с там за городом, мы их тоже попытаемся хоть пару сучек украсить, окна только надо сделать, чтобы одинаково мигали Помучился, правда, с коньком, чтобы это все повесить там, чуть не убился 10 раз, Ну, зато заработал колым был мой, потому что вот так лестницу пришлось и делать 9 метров в длину, чтобы поставить туда на самый конек. Там она уже сниматься не будет будет висеть и на там вечно ну вот детям радость все только что выскакивали, смотрели им нравится а что еще в жизни нужно главное чтобы детям нравилось вот ну, здесь еще забор будет украшаться и вот здесь вот у нас деревья есть вот они тут вот еще будет на поле пару шучек через удлинитель украшаться ну, вот друзья красота всем пока еще раз повторюсь Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба, но